Интерес к покупкам в интернет-магазинах растет из года в год. К слову сказать, Почта России обработала в прошлом году заказов больше на 25% по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, покупка раций непосредственно в магазине остается по-прежнему актуальной. Давайте коротко и понятно перечислим почему. Во-первых, радиостанция, как и любая электроника, вызывает массу вопросов. Но в отличие от бытовой техники, с которой мы сталкиваемся с рождения... Рации часто оказываются первый раз в руке именно при покупке. В отделе магазина вас проконсультируют, подскажут важную информацию, а также подберут нужную рацию. Во-вторых, в нашем магазине вы подберете радиостанцию, проверив ее в работе, непосредственно поддержите в руке, а не увидите исключительно на картинке. Сколько людей среди вас уже убедилось, как отличается реклама от фактического продукта? При покупке радиостанции в магазине вы получите реальную гарантию. Опытный радиомастер починит радиостанцию вместо долгой переписки с безликим интернет-магазином, зачастую без офиса и точно без своей радиомастерской. Интернет-магазины в первую очередь заинтересованы предоставить низкую цену, им не важно качество аккумулятора в комплекте, какие частоты будут запрограммированы, какая антенна в комплекте, что нужно докупить к рации, им главное, чтобы вам понравилась цена. А все остальное это уже ваши проблемы. И здесь давайте поясним. Аккумулятор можно закупить дешевле. Из тех, что пролежали на складе более полутора лет. Антенну самую дешевую. Внешне они выглядят одинаково. Но рабочие частоты у них бывают разные. В итоге аккумулятор будет быстро разряжаться. Или вообще выйдет из строя. Дальность из-за антенны будет гораздо меньше. Ну а левые частоты могут привести к наезду силовых органов. И даже конфискации радиостанции. Самое главное... К радиостанции необходимо подобрать и обязательно настроить антенну. Вторация с антенной настраивается только на вашей машине. Удаленно это сделать невозможно. А к носимой радиостанции подбирается и поставляется антенна с наилучшими характеристиками для ваших частот. Не настроенная антенна может привести радиостанцию к дорогостоящей поломке. По некоторым моделям радиостанций мы производим до работы, а также перед покупкой все радиостанции проверяются в наших отделах. Специалист отдела подберет и настроит совместимое оборудование.